Они не боятся конкуренции. Они очень вкусные. Они готовы и ждут вас. Это вкусные новости Ставрополя и Битва Экстра вкусов. Ваш голос станет решающим. Битва Экстра ждет именно вас.